новый комп не получится, Придется играть на моем самом дерьме. Так-так-так, я большой фан от трансформеров. Ставь лайк, если тоже почему бы не поиграть в битву за Кивертрен. Итак, начнём. Игра так долго загружалась, что я успел подрочить три раза и насрать под дверь соседям. ты избиваешься! За долбоёвами не одежишь? Какая играть то так можно, нереально! И причем вот системные требования. Это просто. Бля, сука, ябаная срака, я так больше не могу. Мам, бать, идите сюда. Купите мне новый комп, это херь ничего не тянет. А нахуй бы тебе не пойти? Гнеда требовательная. Твоя мать с утра до ночи на трассе стоит и зарабатывает, иди сегодня ночью со мной и зарабатывай. У нас даже на Гондона нету денег. Эх, ладно, сыграю в Mortal Kombat. Это... Видимо там какой-то вот этот... Там что-то горело внутри. Там что-то загорелось. Я видела, ну, за компьютером. Если сразу ну, можно было... Выключил да, не А потом там да, уголос... да, Вот, началось.